Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, добрый день. Благодарю за возможность представить наш клинический доклад из Архангельска по поводу лечения иммунотерапии плоскоклеточного рака головы и шеи в первой линии. На мой взгляд, клинический случай достаточно интересный. Пациентка заболела в 58 лет. Диагноз вы можете видеть. Она заболела раком полости носа справа, Т4АН0М0, четвертой стадии, с деструкцией кости носа. У пациентки был геморрагический синдром второй степени. Гистологически это была плоскоклеточная карцинома, большая опухоль правой полости носа, которая полностью обтурировала ее, легко кровоточила и в полости та слева экзофитная бугристая опухоль. Но пациентка была непростая, у пациентки была клинически значимая сопутствующая патология – иммунная тромбоцитопения с рецидивирующей тромбоцитопенией четвертой степени. Пациентке тромбоцитопения была с 5 лет, она периодически принимала гемостатические препараты, периодические короткие курсы глюкокортикостероидов и ухудшение состояния наступило с мая 2019 года в виде частых носовых кровотечений. Она пыталась лечиться самостоятельно, безуспешно, и обратилась к гематологу в очередной раз в ноябре 2019 года. Получала Митеприя 12 таблеток в сутки. Тем не менее, с 1 января произошло ухудшение в 2020 году. Тромбоциты были уже от 9 до 17 на 10,9 на литр, то есть это была тромбоцитопения четвертой степени с геморрагическим синдромом. И пациентка, как вы видите, получила четыре линии терапии аутоиммунной тромбоцитопении. И таблетированную, и колонии стимулирующие факторы, и хирургическое пособие в виде имболизации сосудов верхнечустных артерий, спленэктомию. И во время обследования наши коллеги-гематологи обнаружили у нее рак полости носа. Пациентка была направлена к нам. И возник вопрос, как же ее лечить. Потому что мы все понимаем, что это достаточно сложный вопрос. Здесь вы видите ее первичный и текущий диагноз. И, пожалуйста, я прошу вас голосовать. На вашем месте какое лечение вы бы предложили пациентке? Друзья, у нас запущено голосование. Пожалуйста, голосуйте. Итак, какое лечение вы бы предложили пациентке? Химиотерапия, химиотаргетная Монотаргетная, химия-иммунотерапия, иммунотерапия, либо все-таки симптоматическая терапия. Осталось 10 секунд. Ждем результаты. Итак, результаты. 5% химиотерапия, химиотаргетная тоже 5%. Монотаргетная 18. пополам, так у нас поровну пошло. Иммунотерапия 41% процент и симптоматика 14 процентов. Марина Николаевна, вы как? Вы, вы в какой графе проголосовали? <садчатки> Мы проголосовали в графе иммунотерапия. Какой? Иммунотерапия. Химиотерапия. Иммуно. Им... Хими... <садчатки> <så> так. Мы согласны с большинством. Мы подкрепились консультациями центральных баз. Особенно, конечно, нашего, нашего головного центра НИИ Петрова. И через консилиум мы назначили пациентке иммунотерапию пембролизумабом, как единственного возможного метода противоопухолевой помощи. Потому что, конечно, на тромбоцитах 9 назначить цитостатики как-то рука у нас не поднялась. Таким образом, пациентка до сих пор получает пембролизумаб один раз в три недели. Мы выбрали эту дозировку. В настоящий момент проведено двадцать курсов. Но пациентка это Чрезвычайно комплиентно. Она преподаватель высшей школы, и она ездит как часы на введение. Нужно отдать ей должное. Начальный уровень при терапии тромбоцитов составлял 12 на 10 в 9 на литр. И нам пришлось провести подготовку дексаметазона в течение пяти суток с отменой за 5 дней и переводом на преднизолон 10 мг в сутки, учитывая период полувведения дексаметазона. Но пациентка чувствует себя хорошо, новых жалоб нет, состояние ее стабильное, геморрагический синдром у нее не прогрессирует. И из клинических, клинических каких-то значимых негативных явлений мы вообще ничего не обнаружили. В настоящий момент у нее клинически незначимый вторичный субклинический гипотереоз первой степени, который не требует лечения. Лечение приносит она прекрасно. Потом у нас появилась возможность провести оценку на PDL1. CPS у нее оказалось 5, видимо, поэтому она неплохо отвечает на иммунотерапию со стороны опухоли. И, пожалуйста, второе голосование: как дол долго нам лечить пембролизумабом? До прогрессии или непросимой токсичности не более двух лет, не более трех лет или не более 5 лет. Пациенты всегда задают этот вопрос: как долго? А есть вводные данные? В случае, как мы будем, это будет наше решение зависеть, достигнут частичный ответ, полный ответ или стабилизация? Да, то есть мы, мы или просто мы в целом вот сейчас, в целом, в целом подход, mm -hmm. да? Uh -huh. подсказывайте всему залу. Нам просто трудно, наверное, частично ответ ждать от данного пациента. Все запомнили, да, два года. Ну, этот вопрос неоднократно задается, как долго лечить пембролизумабом. Пока два года, но все может поменяться в дальнейшем, да, если у нас будут новые данные. Пока лечим. И здесь представлена таблица оценки очагов, паэрицист. Оценки, в принципе, неплохой ответ. В настоящий момент мы выставляем неподтвержденную прогрессию опухоли, но хочу, опять же, подчеркнуть, что пациентка находится в стабильном состоянии, геморрагический синдром у нее остановлен, чувствует она себя хорошо. Здесь представлены слайды компьютерной томографии в динамике, где можно видеть, что опухоль стабильна. Последнее обследование в октябре 2021 года. И что интересно, это динамика количества тромбоцитов в период проведения иммунотерапии. Пока мы не понимаем, почему так происходит, собираем научные данные. Если у кого есть какие-то мысли на этот счет, мы будем очень рады услышать. Мы пытаемся написать статью, но, понятно, опубликовать ее не можем, потому что мы сами пока не понимаем связь между введением пембрализумаба и уровнем тромбоцитов. То есть седьмому курсу резкий всплеск. Сейчас у нее тромбоциты держатся на уровне от 130 до 170 на 10,9 на литр. Как это связано, пока нам непонятно. Возможно, это какой-то общий дефект иммунитета, который привел одновременно к развитию аутоиммунной тромбоцитопении и впоследствии к развитию злокачественного образования. И следующее голосование. В такой ситуации, в случае неподтвержденной прогрессии, как нам дальше лечить пациентку? Что вы бы делали? Перевод на вторую линию на разные препараты, либо продолжение пембролизума с контролем через четыре недели. Либо лучевая терапия, либо остается только симптоматика. Коллеги, пожалуйста, голосование открыто. Выбирайте один из шести ответов. У нас есть еще 10 секунд для голосования. Пожалуйста. Итак, результаты. Все-таки все остались в применении продолжить иммунотерапию с контролем через один месяц. А у меня вопрос к вам, Мария Николаевна. Там ковидом больная не болела в промежутке? Пока Нет. Вы ее лечили, не Нет. Ну, видимо, многие участвуют в клинических исследованиях, а там нас четко научили, что при неподтвержденной прогрессии при иммунотерапии мы стараемся дать еще шанс иммунотерапии поработать в течение месяца, чтобы подтвердить или опровергнуть прогрессию. Ну, таким образом, со современной инструкции препарату пембролизумат торговое название Китруда он зарегистрирован в качестве монотерапии или в комбинации с химиотерапией, включающей препарат платины и фторурацил. В качестве первой линии у пациентов с рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи. У нас все это есть рекомендация. слава богу, мы можем это юридически все спокойно использовать на территории Российской Федерации, то есть не опираться теперь только на зарубежные рекомендации, как это было раньше, это, конечно, воодушевляет, эти пациенты должны иметь шанс. И вот по кейноту 048 уже нам Светлана Игоревна рассказала про это исследование, которое подтвердила выводы эффективности иммунотерапии в первой линии плоскоклеточного рака головы и шеи на более чем 800 пациентах. Здесь вы видите дизайн и факторы стратификации. Группы были сбалансированы. И эм, пембрализума показал эм, плюс в общей выживаемости по сравнению с экстрем. Как при подгрупповом анализе, как при малоэкспрессирующих пациентах, так и при высокоэкспрессирующей группе пациентов. А также пембролизумаб с химиотерапией был более эффективен, чем экстрим. Также при подгрупповом анализе у обоих групп пациентов. Здесь представлены данные общие. Видно, что все, что содержит пембролизумаб, те группы, кто получали они имели выигрыш. И нежелательные явления были достаточно ожидаемы, пемболизумаб не добавил ничего нового, другой токсичности. Спасибо за внимание.